Всем привет, эмиграты, I'm still alive, я еще живой. Краткое содержание клипа, э -э мужчина с черными когтями, иногда они у него красные, иногда черные, вертит черный кубик Рубик, все грани этого кубика Рубика -э черные, от него исходит огонь, огненный кубик Рубик. Одновременно с этим другой герой этого клипа ходит по улицам. Люди есть, кстати. Проходят мимо огромных домов, городов, мимо больших кладбищ. Ходят. Черные когти вертят кубик-рубик. В какой-то момент э, при повороте кубика-рубика начинается сильный дождь, ливень. И прохожий, который тут гулял, он начинает корчиться. Вот, разворачивает, начинается дождь. Сейчас. Сильный дождь, и прохожий корчится, как будто дождь его как бы уничтожает, убивает. Хочу предупредить о том, о чем, наверное, вы и так знаете. И я очень быстрая на выводы. Мои выводы часто легкомысленны, для них может быть недостаточно данных. Это позволяет на самом деле отвлечься с высоты, находить связи, которые возможно есть. Но я предупреждаю, что в моих связях, выводах могут, может быть много ошибок. Так что сказанное на канале следует рассматривать как просто одну из идей, как еще можно рассмотреть. И я в этом клипе для... увидела потоп. Это чисто моя, моя точка зрения. Мне кажется, это клип про то, как пошел дождь. Ни в коем случае не, приз... не призываю принимать это как что-то единственное верное. Просто как одна из мыслей. Про потоп. И здесь четко показано, что вода идет сверху. Еще я думаю, что история потопа тесно связана с тремя типами людей. Именно там, после потопа, описаны Симхам и Эфет. И именно там человек становится плотоядным. Такое впечатление, что у человека изменилась ДНК. И он стал плотоядным, во-первых. Во-вторых, он стал совместимым к, одному из, к любому из трех типов характеров. И я понимаю, что это в определенной мере безответственно говорить про три типа характеров, которые я сама нечаянно посчитала. Никто такие статистики не публикует. Но с миру по нитке то, что говорят другие, и то, что получилось у меня, я склонна думать, что по принципу брать, давать или придерживаться нейтралитета, все действия делятся по, этому, по одному из трех принципов в каждом человеке, человеке есть все три, все три типа действий. Но какие-то преобладают. Короче, я допускаю, что сим, и эфет – это три генетики, из которых составлено человечество. Каждый человек может принять одну из трех сторон, нейтральную дающую или забирающую. В этом и есть игра. И что эта генетика появилась именно после потопа. Немножко ахиллесовая пята, делающая других исследователей авторитетными в то же время. Это рассматривать или только легенды, или только геологию, говоря про потоп. И, но никто не смотрит клипы, клипы такие простые фильмы, и не проводят аналогии там, где это делает мой канал. И, конечно, мои выводы слишком смелые, может быть, да наглого смелые. Но мои выводы таковы, что океан – прямой участник наших событий, что это не природа, а чья-то технология. Возможно. Посмотрите, клип он очень интересный. Тут акценты на кольце и на этой трости. Этот персонаж, как бы вы его охарактеризовали. Стены со знаками. Тут, конечно, намного больше интересного. Я только чисто с точки зрения потопа. Потоп тема бесконечная. Еще что нужно добавить про потоп, это то, что э, если брать обычный дождь, то за сутки может накапать максимально высоту полметра высоты дождем это то что это означает то что за 40 дней за 40 дней могло бы наполниться максимум 20 метров высоты дождя а высота средняя высота дна океана 4700 или 4600 метров если бы интенсивность дождя, допустим, за 40 дней ветхозаветных, была бы э, намного выше, чтобы наполнить, допустим, 2 километра, чтобы покрыть всю землю. Если бы интенсивность дождя была бы намного выше, она бы, возможно, попросту раздавила бы любой ковчег. Но ковчег не раздавила. Или там была подлодка. Тоже вариант. Или наполнение воды шло постепенно сверху, или оно шло снизу, или имеется в виду, что затапливались участки. Или, или, или. И еще мне кажется, что потопов глобальных могло бы быть несколько, минимум два. Потому что в фильме «Клетка» там маньяк, которого ловили, у него были жертвы. И до той девушки, которую спасли, была минимум одна убитая. А может быть, я всегда предупреждаю, может быть, я зря провожу такие аналогии, попросту притягиваю за уши. Не знаю. Может и так, но никто не допускает мысль, что насыпные горы, насыпные дюны и все эти небоскребы, зачем кто-то вот вверх ведет. Может быть, кто-то создает подстраховку, чтобы в случае катастрофы Какая-то группа людей попросту забралась повыше и убереглась в случае следующего затопления. Кто-нибудь рассматривает такую мысль? Почему бы нет? Ну как вариант. По крайней мере, это не противоречит моей версии, что дома могут строить вверх именно с этой целью. Что если снизу затопят, то сверху кто-то спасется. Пишите мысли в комментариях, ставьте лайк и до новых встреч!